широко работать с такими людьми от таких клиентов у меня всегда было очень большое количество я популярен в этих кругах очень популярен в странах россии украины белоруссии казахстана я имею большой, и еще и узбекистана имею огромную популярность среди эшелонов власти и один из президентов, которые были, я не скажу какой страны, хотел даже выделить из бюджета для меня определенную сумму денег. Представляете? Ужас. И что же такое происходит с ними? Дело в том, что во всем виновато внутреннее подсознание. Вот это подсознание, которое есть у человека, хоть я и не особо в него верю, я его называю обычно душой или внутренней душой.